готово? так прежде чем рассказывать про протокол нужно знать э, главные признаки и параметры преступлений правонарушения как рассматривается любое правонарушение и преступление значит есть четыре параметра это так называемый субъект второе это объект Третье – это субъективная составляющая, это событие, И четвертое – это состав. Чуть такое? Субъект – это тот, кто совершает правонарушение преступления. То есть сам субъект. Объект – это че, как, что было совершено, что было сделано, чье право нарушено. Вот именно поэтому вот здесь вот правонарушение 20.6.1, они говорят, что это правонарушение. Но непонятно, чье право нарушено. То есть никогда невозможно определить, чье право было нарушено, если человек ходил без маски. Да? Субъект есть, кто находился без маски, а вот объекта нету. Чье право нарушено, вообще непонятно. Конкретного объекта правонарушения нету. На Это тоже можно это, давить. Дальше, третье. Событие это дата и время. То есть. Если был субъект и объект, то событие, скорее всего, возникают. То есть, вот событие, преступление или правонарушения. то есть, если есть все признаки совершенного правонарушения и преступления. А дальше, так называемый состав. В основном, все решения выносятся по правонарушениям и преступлениям. Ну, допустим, ввиду отсутствия события правонарушения. То есть, такого вообще не было. Ничем не доказано, не нету никаких доказательств, что такое вообще происходило. Было некое предположение, что было нарушено что-то право. Это называется событие. В общем, примерно это на человеческий язык приводится так: субъект это кто, объект это чье право было нарушено, какое действие было совершено. Событие это время и место происшествия и состав это в принципе, было ли, насколько было тяжкое преступление правонарушений было ли оно вообще, есть ли какие-то доказательства? Это все находится в составе. То есть, когда выносится решение, там отказать возбуждение уголовного дела, либо постановление об отказе возбуждения административного дела, обычно в большинстве случаев 80% это отсутствие состава правонарушения или преступления. Задача каждого следователя, участкового и дознавателя и это именно доказать состав также в состав событий, по моему тоже куда-то вина еще сюда входит не помню куда события очень легко доказать то есть фото там заявление что-то кто-то пожалуйста кто-то предположил было время место нарушено право чье и это ну это, это легко а вот самое важное это состав доказать в состав что входит понятие ущерб это в, в, в обычных преступлениях то есть, кому-то где-то нанесет тяжкий, тяжкий ущерб, либо здоровью, либо материальный ущерб. И самое главное, это умысел. Мало кто об этом знает. Если вы сможете каким-то образом избежать доказательств того, что вы сделали это умышленно, то состава во всем этом, да, ну в этом деле, короче, параметров не будет то есть, скорее всего, будет вынесено постановление в... об отказе в возбуждении либо прекращении административного дела ввиду отсутствия состава правонарушения. Я знал одного, общался с одним, скажем так, в кавычках хулиганом, который что только не делал, как его только не крутили по уголовкам, по административкам, ну, административки это уже детский сад, то есть он такие вещи творил, он мне сам рассказывал, то есть он что только не делал, но ничего с ним сделать не могли, потому что не могли доказать прямой умысел. Он говорит, а я случайно это сделал. Я, у меня не было умысла. То есть он, он каждый раз писал в объяснениях везде, и в этих, всегда говорил и писал в объяснениях, что у меня не было умысла. Он этого не специально сделал. Это получилось совершенно случайно. И с ним ничего не могли сделать. Что у вопрос? Пример, да, как в Уголовном кодексе он смог избежать наказания. Я рассказывал? Нет, я его примеру рассказывать не буду, иначе он, он сам себя знает, и многие его знают. Я расскажу другой пример. Допустим, шел человек, ну вот, допустим, поступило заявление, что кому-то прокололи шины. Надо найти кто, да, то есть определить субъект, кто проколол шины. То есть какое право нарушено, это имущественное право, то есть причинен ущерб имуществу. Время и место определить легко, машина стоит на месте, там время определяется, поднимаются видеокамеры, определяется ущерб, нанесенный шином, там, то есть экспертиза делается, либо оценка, либо чек из этого, из магазина, а самое главное доказать умысел субъекта. Вот он, умысел. Они находят вот этого человека, который проткнул шины, находят орудие там преступления, нож там, не знаю, отвертку, что-то. Все, все определяет, есть ущерб, все есть. Умысла нет. Он приходит и говорит, да я, говорит, шел, шел, что-то достал отвертку из кармана, начал и рассматривать, подскользнулся. И случайно так упал, что она вот воткнулась в, это, в колесо. 4 4 колеса. 4 колеса. Он колеса. Он... Ну долго, он, гулял он маш... долго гулял вокруг машины. Долго гулял вокруг машины. Четыре раза подскользнулся. Ну, не специально. У меня не было умысла. И все. А это все нужно доказывать. То есть любой адвокат развалит дело, если не было прямого умысла. Вот это и есть это, это, ахиллесовая питание всей системы. Если не было умысла... Нет состава. Да, нет состава. Все. Поэтому очень важно доказывать умысел. Вот когда, если вы хотите на кого-то составить, до да, сообщение о совершенном преступлении либо про самое главное это доказать умысел. То есть предупредить человека о том, что я вас предупреждаю, вы это, вы, вы это, я рассматриваю, усматриваю признаки совершенного пренужения либо преступления в ваших действиях и если вы я вас предупреждаю, чтобы вы этого не делали. Если вы еще раз это сделаете, то это будет доказательством прямого умысла ваших действий. Это очень важно. А бывает, что люди сами неоднократно что-то делают. То есть он тебя раз пихнул, ты ему говоришь, это, ты меня не пихай, там это, это самопросто, предупреждаю. Будет составлено сообщение о совершенном преступлении, он берет еще раз. И ты прям уже пишешь сообщение о совершенном преступлении. Неоднократно, то есть многократно. Вот одно из условий прямого умысла – это многократность. Многократно нанес ущерб, многократно совершил какие-то действия. То есть это уже прямой умысл усматривается. А если он еще, еще и сказал, что я, я тебя сейчас тут, там, не знаю, за зароил или еще что-то, но ну, это тоже прямой умысл. Он, он, он озвучил, что он собирается сделать. И в итоге сделал это. Это прямой умысел называется. И если он потом будет давить на то, что да я случайно это сделал, ну, нифига. Ты, совершил, ты сказал на словах и совершил многократное действие. А еще лучше, если он многократно скажет, многократно это сделает. И многократно совершит попытки это сделать. Все, прямой умысел есть, события есть. Но полицейские в основном всегда выносит постановление об отказе возбуждения в Голланге, вот я столько не писал, они всегда пишут ввиду отсутствие состава правонарушения. Скорее всего, они, я не знаю, может, подсказывают этим с тех, кого объяснения берут с объектов, а что они это случайно сделали, и все. Они просто не хотят этим заниматься, либо как-то договариваться, я не знаю. Но самое главное, это именно умысел, причем прямой умысел. Там есть косвенный, то есть умышленно сделал, но хотел не, не так сделать, немного по-другому. А получилось вот так. Это вот как раз и есть статьи такие, такие, непредумышленные убийства. То есть вот он сгоряча, в попыхах, там, или хотел просто ударить, а получилось так, что убил. Вот у него не было умысла на убийство, и поэтому непредумышленное убийство там намного это, мягче наказание, чем за умышленное убийство. Там уже это не канает, не канает, что у него не было умысла, он все равно убил, совершил тяжкое преступление. А в других правонарушениях там есть умысел. Да, ущерб нанесен, там, допустим, здоровью или э, имущественный ущерб, но он неумышленно это сделал, совершенно случайно. Им удается избежать всяких наказаний. Это я к чему рассказываю? Это к тому, что, что нужно писать в протоколе. Вот я вам распечатал протокол, да, который мне э, составили на мою персону 3 февраля 2021 года, в этом году, по статье 19.13. Это ложный вызов экстренных служб. Там вы можете почитать формулировку, что было сообщено, что якобы там совершенно это совершен теракт. И я им, когда они это увидели, они подняли кипиш, они все, там весь город на уши подняли, как так в Сурбуте говорят о каком-то теракте, хотя это по факту это было простое отключение электричества. Но это они так думают. А по факту я им доказал. То есть я, я зашел в статью, в эту э, террористический акт. Не помню статью, 1018 что ли. Там четко написано, что террористическим актом считается действие, направленное на причинение ущерба имуществу, э, в том числе на объектах жизнеобеспечения. А там ссылочка, провалишься на, на, на, в это слово, жизнеобеспечение, и там написано, в том числе э, это электрические сети. Я говорю, вот, все, все признаки туристического акта. А, они, они, у них это в голове не укладывалось, никто никогда им не доказывал, что отключение от электричества это именно имеет все признаки туристического акта. Вот, и они решили это составить сначала административку, потом уголовку на основании моих, моих объяснений. Административка у них развалилась, вынесено определение об отказе возбуждения административного дела. Уголовка у них тоже не прошла, это, вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Почему? Потому что я полагаю так, что именно из-за того, что я написал вот ссылку именно на умысел, что у меня не было умысла сообщить именно о террористическом акте, я хотел, чтобы была проведена проверка на, по признакам совершения террористического акта, потому что я усматриваю все признаки в действиях этих неизвестных лиц, неустановленных, что они совершили именно действия, подпадающие под признаки совершения террористического акта. Статья серьезная, очень серьезная. То есть там весь город на уши встал, и что они только не делали. Но поняли, что я... Если прям зайти в консультанты, почитать эту внимательную статью, там прям есть ссылочки такие синенькие, на них проваливаются, и там есть постановление правительства, там, верх, это, Верховного суда, я, я не помню. И там четко это все расписано. Что, что такое террористический акт, и что под него подпадает. И там четко написано, в том числе, это, отключение электричества, Там устройство аварий... На жизнеобеспечивающих э, сетях, что ли, как-то так, в том числе электрических. Ресурсы, да, да, объекты, да, -то да, да, да. Да, да, да. Вот. И э, обратите внимание, что самая главная графа в протоколе – это права. Самое, самое главное, что вы должны написать, что вам не разъяснили права. А, протоколы бывают разные. В разных регионах разные протоколы. А, вы видите одностранилище. Одностраничный протокол бывает двухстраничный на одном листе протокола. на трехстраничных ну, я ну, еще не видел, но возможно и такой есть. Поэтому каждый раз, когда вам предлагают расписаться в протоколе, вы должны обязательно с ним ознакомиться полностью, прочитать его. И прежде чем где-то ставить какую-то закорючку или что-то писать, вам нужно полностью прочитать, что написано выше. Подпись она потому и называется, потому что вы подписываетесь под тем, что выше. Соответственно, вам обычно говорят там, вон там, где галочки, просто за горючки свои поставь и все. Так делать нельзя, нужно обязательно читать внимательно. И вот там, где вам написано обычно, там, статья 24.5 КПРФ, статья 51 Конституции разъяснены, что вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих родственников. И там такая графа, типа, и снизу написано в скобках подпись. То есть вам предлагают, изначально вам предлагают выбор, один-единственный поставить свою закорючку, либо фамилию собственно наручно написать, это именно подпись. Закорючка это роспись, а собственно ручно написанная фамилия это подпись. Вот, и эти графы, они, их могут быть несколько, я видел и две графы, и одна графа здесь, другая на другой странице. Вот в этом протоколе, который я вам дал, эта графа существует только в одном виде и только внизу, и она очень так аккуратно завалирована, что там вообще непонятно, что надо написать. Но там видно, что стоит галочка и написана подпись. То есть, по идее, нужно просто подпись поставить. Но на самом деле вы имеете право написать, что вам права не разъяснены. Что такое разъяснение прав? Вам должны зачитать, я не помню, 5 или 6 статей КАП, либо по Уголовному кодексу, тоже там как минимум 5 или 6 статей, вам должны полностью их разъяснить. Что такое право, что такое субъект, что такое объект? Вообще, на что вы имеете право? На обжалование, на привлечение адвоката, на подачу ходатайства в любой момент. Вам все должно разъяснить. Вам никто никогда, я ни разу не слышал, кому-то когда-то разъяснили полностью права. Даже если вам полностью разъяснят, вот как положено, все полностью, даже зачитают их, даже бумагу дадут прочитать, у вас всегда должен быть стоять миллион вопросов. Что такое ходатайство? Когда я могу привлекать адвоката? Какого адвоката? С каким образованием? И такой вот триллион вопросов, и вам никогда никто их не разъяснит. Полностью ваши права. Надо давить именно на это. Но я, самый лучший вариант, это просто промолчать. Вот вам подсовывай протокол, ты просто сразу пишешь, не разъяснили. Именно в этой графе. Ее надо сразу это визуально найти. Как только вы написали эту фразу, не разъяснены права. Все. Протокол считается, ну, грубо говоря, есть такое выражение, протокол. Это о чем говоришь? Если вам не разъяснили ваши права, то нарушили право на защиту. Чтобы защищаться, вам, нужно, вам обязаны разъяснить все ваши права. Если вам этого не сделали, значит, вы нарушили право на защиту. Это стопроцентное основание для отмены протокола высшей стоящей инстанции. Ну и, во-первых, и в этом суде обычно судьи на доработку направляют, либо просто выносят решение об отказе а закрытие производства ввиду отсутствия состава правонарушения. То есть состав не доказан, потому что нарушено право на защиту. Либо на доработку отправляют. А еще один важный фактор, это уже второй фактор, это исправление. Второй по важности фактор это исправление. Если вы внимательно читаете протокол, очень внимательно, вам будут всячески препятствовать этому, будут говорить, что давай быстрее, у нас смена заканчивается, сейчас новых этих заключенных привезут. Давай быстрее, иначе не успеешь там на обед там или не успеем тебе постель выдать, это бывает только в Екатеринбурге, смотрите, нет такого, это я уже говорил об этом. Вот, всячески будут вас торопить. Самый главный момент это вот написать вот эту фразу. Дальше исправления, Обычно все исправления, либо сразу они это делают, кстати, исправление, искажение, да? исправление это когда вносятся какие-то изменения, допустим, вот недавно был у человека случай, он написал в графе, что разъяснили права, он написал слово нет, там графа была очень маленькая, ну примерно вот такая, да? то есть там текст вот так вот заканчивался и вот этот, то есть он вот так вот в графе написал нет. А полицейский его уговорил, не знаю, почему он так поступил, но полицейский его уговорил сверху поставить свою какую-то закорючку, вот так вот. А если присмотреться, то видно, и слово «нет», и закорючку сверху написано. Это считается исправлением. Чтобы это исправление было действительным и приня было принято в суде, а тут вообще рядом нужно написать верить «исправленному верить» и это, с, подпись должна быть. Если такого нет... А судья увидит вот такое, он, скорее всего, завернет протокол, потому что протокол с исправлениями не имеет юридической силы. Бывают такие исправления. Либо сами полицейские допускают их, либо вы по какой-то причине разволновались или еще как-то не так написали, зачеркнули, по-другому написали. Если полицейский этого не увидел и, и как говорится, не попросил вас написать исправлено уверить и подпись поставить, то это считается исправление не подтвержденные вашей подписью. И, кстати, и полицейский тоже должен рядом то же самое написать. Вы должны написать, и он написать. Что вы... Это протокол, он получается двухсторонний. Между тем, кто его составил, и, и правонарушителем. Там две подписи обычно бывают. Вот. А дальше их заверяют там всякие начальники и так далее. То есть двухсторонний протокол должен быть заверен двумя подписями. Любое исправление. Исправленному верить, ваша закорючка, исправленному верить его уже рукой, тоже его закорючка. Если такие исправления присутствуют, это тоже основание для вообще забракования протокола судьей. Если он вынесет решение, это легко обжалуется вышестоящей инстанции. Потому что исправление в протоколе недопустимо. То же самое касается искажений. Бывает так, что пишут, выписывают протоколы на несуществующие персоны вы им говорите одни данные, там со слов, они пишут и допускают там ошибку, допустим, имя Даниэль, оно может писаться в разных вариантах, не, это, там три или четыре разных варианта. Даниэль, Даниэль, Даниэл, Данил. Есть такие имена. И вот полицейские просто пишут, как они слышатся, как они привыкли слышать. И пишут, выписывают протокол на несуществующую персону. Да, другие данные персональные совпадают, как бы, но на самом деле это другая совершенно персона. На это тоже можно указывать. Если таких неточностей, искажений одно, то судья, или два, судья может принять это как ну, техническая ошибка, человеческий фактор, и, там, исправленному верить, могут поправить, написать. Но если такие ошибки, их много, штуки три, то это уже тоже однозначное основание для отмены протокола. Потому что трижды ошибиться это невозможно. Это, это, это сделано либо по незнанию, либо умышленно. То есть это можно давить именно тоже опять на умысел. То есть под, под, подделка, либо, либо неправильное, халатное отношение к должностным обязанностям. Тоже по иному поводу можно жаловаться. А дальше, что в протоколе есть большая графа, где обычно называется объяснение правонарушителя. В общем, вам дается возможность написать небольшое объяснение. Что туда нужно писать? В этом плане почитайте с нуля к кодекс административных правонарушениях. Там идет статья 1.5, 2.2, 2.3. Там именно идет речь об умысле, нет, не об умысле, а о вине. То есть полицейский, прежде чем составлять протокол по административным правонарушениям, он обязан выявить, была ли вина. То есть, вина к чем доказывается? Прямым умыслом. Опять же, вина это, по сути, состав. То есть, если вы нанесли кому-то ущерб, нарушили что-то право, и при этом сделали это умышленно, то ваша вина доказана, по сути. Поэтому вот в этом маленькой графе, где ваше объяснение, надо в первую очередь писать, вина не доказана. Ну и, соответственно, нужно выразить свою волю. Это вот по законам РФ, вот все правоведы в России, они советуют писать, не согласен. Кстати, некоторые полицейские, вот когда вы пишете права не разъяснены, надо обязательно вот, вот как-то вот очень близко к тексту написать это. Потому что полицейские любят здесь подписывать букву М. И смысл меняется. Мне разъяснены. Закон. Да. 1.5, 2.2, 2.3. Почитайте самостоятельно. Там говорится про вину, про, доказ, про доказанность вины. То есть они обязаны установить вину. Виноват ли человек в данном, в данном правонарушении или нет. Это мы сейчас в основном говорим про маску. Дальше что нужно указать. Вина не доказана, не согласен. То есть выражайте свою волю. То есть вы опровергаете все. И субъект, и объект. И э, события, и э, объект. Мы эти лада, Ой, да. состав. И, и состав опровергать. То есть вы вообще не согласны вообще ни с чем. Можете написать, не согласен совсем вообще. Вот. Ни с персоной, ни со временем, ни с местом. Ну да, ну, про персону это отдельный вопрос, это высшая школа, это потом поговорим. 205-я статья это акт. тем самым вы даете понять, что вы собираетесь оспаривать любое принятое решение. То есть вы выражаете свою волю и даете понять, что вы будете протестовать, обжаловать любое решение принятое. Если вы не напишите эту фразу, что вы не согласны, то по сути это воспринимается как, что все было доказано, вы совсем согласны, у вас претензий вообще никаких нет. Вы промолчали, и молчание – знак согласия. Вы совсем согласны. Всё. Это воспринимается как это, презумпция виновности по умолчанию. Хотя они обязаны все доказывать. И вам. Они этого, естественно, не делают, они просто составляют и все. Если вы пишете «не согласен», тем самым вы даете понять, что все будет обжаловаться. Можете также написать, вот я говорил про умысел, да, пишите «умысел не доказан». Ущерб никому не причинен, ни моральный, ни физический. Вина не доказана, умысел не доказан, вину не признаю. То есть вот это тоже, вот, вот, ну в принципе это вот не согласен, это все всегда включено, можете расписать это все. Ну а дальше в зависимости от статьи, которую пытаются обменять в протоколе, э, можно добавлять определенные фразы. Ну допустим по маскам это, на входе никто не предоставил маску согласно 417 постановлению. На входе никто не предлагал маску. Никто ее не предоставил согласно 417-му постановлению. Согласно приказу 316-му президента РФ, маски не обязательно носить. Это тоже можно указать. Ну, то есть вы даете понять, что вы подкованы в плане знаний. Вы знаете, как выстраивать защиту. Можете написать, что моя маска была... Испорчено. Я чихнул, она испортилась, меня был вынужден ее выкинуть, не успел приобрести новую. Этим и, и самым вы доказываете, что у вас умысла ходить без маски не было. Это, это доказательство. Мотивы мотивы ваши. Почему в данном случае вы так себя вели? Более того, по маскам, согласно Кав, 28.3, по-моему. Статья 28.3, это своего рода вот та статья, по которой я вам рассказывал, в кодексе есть статья 51 по подведомственности, да? кто, какие преступления имеют право, к чьей компетенции относится расследование данных преступлений. То же самое есть в статья 28.3, там сказано, по каким статьям кто имеет право составлять какие протоколы. Так вот, в статье 28.3 четко указано, что по статье 20.6.1 протокола имеют составлять только силы МЧС, по-моему. А полицейские имеют право только при возникновении чрезвычайной ситуации. То есть повышенная угроза якобы введена да, в режим. При этом в режиме имеют право составлять только МЧСники данный протокол. Но полицейские идут на нарушения и составляют такие протоколы. То есть на них можно уже писать сообщение о совершенном преступлении, превышении должностных полномочий и э, в Следственный комитет, они этими статьями занимаются. То есть полицейские не имеют права составлять протоколы по этой статье. Это тоже можно написать. Но граф, так как графа в протоколе маленькая, я вам уже говорил, можете написать. Разъяснение предоставлены на отдельных листах. Количество э, столько-то страниц, столько-то листов. И, соответственно, это все можно расписать на отдельном риске. Вот, что еще? У тебя вопрос можно был, Вячеслав? Зачитать, может? «Протоколы в административных правонушениях вправе составлять». И вот здесь есть как раз. «Контрол F-20». Контрол f 20 18, да. 18 должностные лица, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Предусмотренных статьей 20.6.1 настоящего кодекса. Вот. включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Вот здесь найди ОМВД, либо полиция слова. Ну, вот есть должностные лица органов внутренних дел. Ну, значит, они уже изменили все. Да, было. Изменение было. когда было? 12 апреля да. 2020-го. Нет, это позднее состояние. В общем, я видел видео, я постараюсь найти его, вставить видео, на юриста пытались составить протокол, причем задним числом, то есть его пригласили в опорный пункт участковый, и сказали, на вас будет составлен протокол по статье 20.6.1, и он им то же самое рассказывал и доказал, говорит, если вы, я, они говорят, мы все равно на вас составим, говорит, пожалуйста, составляйте, но я тут же при этом вызываю следственный комитет, пишу сообщение о совершенном преступлении при решении должностных полномочий, так как у вас нет полномочий вообще составлять данный протокол. Это видео, я думаю, позже вышло, чем вот 14 что там, апреля 2020 года. Поэтому они сразу. 15. Да, да, да. Он пришел, он выставил камеры и начал это все снимать. И видео есть об этом. И они просто сказали, вы ну, можете быть свободным. Вот Смотря это... по каким статьям. Ну, там, скорее всего, 26, это превышение должностных полномочий. Это Следственный комитет занимается в отношении сотрудников полиции. Есть статьи, которыми с этот, управление собственной безопасности... Не ставишь, сотрудник на вызов приезжает, да, в любое место? Я не, помню, как, я не помню, как он там сделал. Нет, Следственный комитет не выезжает. Там, скорее всего, он хотел вызвать еще один наряд полиции, чтобы подать это сообщение совершенно преступленно. Зафиксировать. Да. Ну, либо там на месте можно это сделать. Пишется, фиксируется на телефон, все, потом номер КСК, и отслеживаешь материалы дела. Так, умысел. Что еще? 417. Еще что-то важное было? Без ущерба. Все вот эти фразы, без оборота на меня, без ущерба, там UCC, это все потом буду рассказывать. Это ну, высшая школа, это вот я рассказываю простым зрителям. Как в любом случае, это вот любой может это запомнить и применить. А все остальное, там вот эти без ущерба, без акцепта можно написать, сохранять за собой все права, без оборота на меня и мое имущество. UCC 1.308 без ущерба. Что там еще? Против моей воли, цфб AR это там, где надо именно закорючку свою поставить. То есть вот в протоколе я, у меня видно, что я там ни разу нигде не расписался, ни подпись не поставил. Это... Я, я писал c.ф.бай.Ардение. Что это означает? Это смотрите видео, роспись подтверждения. 144, 145. 14, 14, 14, это это Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому, вот я же говорю, туристический акт, это статья 205 Уголовного кодекса. То есть они должны были по, этому, по данному сообщению провести именно уголовно-процессуальную проверку. Они вместо этого решили административный протокол составить. То есть они прекрасно понимали, что там уголовка развалится, они решили сыграть на административке. То есть, чтобы я просто поставил свои росписи там, и все, и там достаточно вашего согласия. А так как я все прописал, не согласен, умысел не доказан, вина не доказана, ничего не доказано, эконом-профессиональная проверки не проводилась, и все это я ему указал, они поняли, что протокол у них э, э, до черной мантии не дойдет, и он не дошел до туда. Я, я раза три или четыре приходил в этот мировой суд, и каждый раз мне говорили, что материалы еще не поступили. На четвертый раз сказали, что да, материалы поступили, но это, завернули обратно. То есть даже, судья даже не рассматривал. Вот такой протокол. И вместо, вместо подписи-росписи оставляется именно c.f.byr. Э, еще важный момент, это вот эти все... Э, вот у меня там, обратите внимание, обе, написано «объяснение нарушителя». Вот там, где вот эта строка, где я пишу много, да? Она написано. «Объяснение нарушителя». Я слово «нарушителя» зачеркиваю, то есть я не признаю себя нарушителем. Плюс еще это можно трактовать как исправление в протоколе. Плюс я еще слово «подпись» в скобках под каждым прочерком, да, где надо было расписываться, я слово «подпись» зачеркиваю. Потому что «подпись» это ну, буквально означает, что вы подписываетесь под всем, что написано выше. Но ну, это из раздела 90, х когда вы, там <смех> подписался за другого человека. То есть отвечаешь жизнью за то, что, что, что ты ручаешься за него и отвечаешь жизнью за то, что он сделал. А тут смысл такой же. Именно подпись. А когда ты зачеркиваешь, и там, я обычно пишу роспись, но тут я, тут я не стал писать. Не было времени, меня торопили. В условиях спешки я хотел это все заполнить красной ручкой. Они не дают. Синюю ручку с трудом нашли. Там одна ручка на пятерых участковых была. Поэтому мы долго ждали ручку. Горят на работе просто. Ну да. У них даже там запасные есть. В кабуре отдельное место есть. Я видел этот Родион Викторович. Он он пишет, пишет. У него раз, закончилось. Он раз, открутил, вытащил пасту. У него тут новая. Раз, как это. В кабуре у него эти запасные пасты находятся. Патроны. Да. А там, а что запутать, зачеркнутая раминяя? где тебе не разъяснили это это галочка такая это вот так вот он галочку поставил и старайтесь вот эти галочки зачеркивать потому что а, эти галочки по сути являются некой закорючкой со стороны участкового я обычно ну тогда я не сообразил но сейчас вот я на этой галочке ставлю крестик либо полностью зачеркиваю и потом только ставлю то, то что я хочу а не будет как исправление считаться галочка нет галочку не вы поставили он ставит галочку там, где должна быть ваша роспись. То есть он уже нарушает. На это тоже можно ссылаться. Галочки для кого ставят? Для недееспособных, кто не соображает, где нужно расписываться. А если вы соображаете, ну зачем вам эта галочка? Зачем он за вас поставил какую-то закорючку? Любая закорючка считается росписью. Кохломак, жель, детская коляка, маляка Это роспись тоже. Вот он за вас старается расписаться. То есть он за... А что такое галочка? Галочка это согласие. Вот голосовать, кто ходит, выражает свое согласие с помощью галочки или крестика. Вот он за вас ставит галочку, что типа вы согласны, а вы еще ему закорючку. Нельзя так делать. Я вот эту галочку зачеркиваю и пишу CFB, все. Тоже важный момент, правый нижний угол, обратите внимание, закрыл я его по объясненному праву. двоеточие я вон там написал. Тоже очень важный момент. Всем видно, да, там все написано? Я изучал книгу по вексельному праву, и я буквально прочитал две страницы, и там написано, что тот, кто пишет правее всех и ниже всех, тот перехватывает право Правый. на требование. То есть, обратите внимание, вот последние, последние две подписи вот этого Стесюк Виктора Владимировича, они появились после того, как он отнес это все в дежурку. То есть, они сдают, он там же, я так понял, он мало того, что на меня протокол, на моих прессовных протокол вставлял, так он еще и в дежурке был. То есть утверждал сам за себя вот эти протокола. Такого не должно быть. Должен стоять высшая, стоящая ответственность, которая это все перепроверяет и ставит, ну, там написано что-то по сведениям и БД, значится вот это вот они... Они это все проверяют. И вот там еще сверху провел. Он тоже там сам расписался. То есть он сам себя перепроверил. Это тоже нарушение. Обычно там другие расписываются, и я не знаю, почему он так сделал. А даже если они распишутся, там, вот эти проверяющие, то ваша правая нижняя, ваша правая нижняя вот, эта вот роспись она будет все равно главнее по вексельному праву. И у них этот вексель не пройдет. Я предполагаю, что именно из-за закрытия правого нижнего угла этот протокол не дошел до черной мантии. А он сам ничего не сказал по поводу этого? Нет, он ничего не сказал. Я так понял, у него знаний мало, но после того, как он просмотрел видео, он сейчас со мной совершенно по-другому разговаривает. Участковый. Виктор Владимирович Тесюк, тот самый, который 3 февраля после составления вот этого протокола повесил меня в психушку, за что ни про что. Они там составили эффективный документ, по моему мнению, что у меня якобы там целый абзац они написали. Расширенные зрачки, шаткая походка, там да, неадекватное поведение, что-то там эмоциональное состояние повышенное. Там целый абзац написали, что они обычно пишут, когда к ним привозят какого-нибудь неадекватного, либо под наркотическими средствами кого-то. Вот, они это все написали, хотя у меня этих признаков не было. У меня есть все доказательства. У меня есть видео до задержания и видео после того, как я вышел за дело полиции. Я в прямом эфире общался с народом. И там четко видно, что у меня речь внятная, я соображаю, о чем я говорю. Я помню, что, о чем я говорю. Я помню все фамилии, с кем я разговаривал, я их называю. Да? Я называю статьи. У меня глаза не бегают туда-сюда. Зрачки не расширены. Все нормально. Хотя они, они пишут то, что не соответствует действительности. Они заведомо состав... ложные, да? Да. Казани, я да, так считаю, что человек. заведомо ложные документы они составили и на основании его повезли меня в психушку. Но я думаю, они его позже сфабриковали. Потому что они рассчитывали меня сдать и все, чтобы я там пропал навсегда. Ну, так как в психушке народ меня знает, мы же два дня общались три года назад. Я, я позвал врача, который это, присматривал за мной. И он вышел вместе с заведующей, я ему пожал руку, разъяснил все. Он говорит, ну что, лечение будешь, проходить? Я говорю, нет. Он говорит, ну пиши отказ, и дают мне бланк. И, и, я говорю, мне бланк не нужен, давайте это чистый лист, я дееспособный. Я у них попросил чистый лист, говорю, давайте мне чистый лист и красную ручку. У меня не было ничего с собой, мне все изъяли в отделе полиции. Я не мог никому позвонить, ни с кем не проконсультировался, мне ничего не было, все изъяли. Они мне дали чистый лист формата А4, красную ручку, я удивился. и Я написал им, я живой мужчина, хозяин меня, Антон, запрещаю любое медицинское вмешательство, запрещаю любые медицинские там, манипуляции, я же не помню, ну в интернете найдете. Вот красным цветом перевернул э, обратную сторону олоночку, поставил крест, закрыл правый нижний угол. Все, когда они это увидели, у них глаза на лоб полез. Они поняли, что ну, человек осознанный, и никто ничего не сказал, даже против. Они мне даже копию сняли, выдали. Но оригинал отказались заверить. И саму копию тоже отказались заверить. Но вот, вот это сделали. Слушай. Всегда вот задняя сторона страницы являются стороной положника. Нет, нет, я тут не готов ничего комментировать. По вексельному праву я сказал, я две страницы книги прочитал. У меня по вексельному праву мало знаний. Ну, кое-что знаю. Но давать вам знания по вексельному праву я не готов. Потому что я, я привык себя проверять на практике. Пока не проверю, я это не рассказываю. В протоколе я ничего не делал. Протокол и так не зашел. То есть, возможно, без оборота на меня сработало, возможно, без акцепта. Потому что я в предыдущих, вот где-то в Новоуральске, в закрытый город, я там на велосипеде проехал это, за ворота, которые находились за территорией закрытого города. А они мне меняли, что я заехал на территорию закрытого города. Так вот, я там также протокол составил и написал без акцепта. Но я там уже писал, по-моему... Не помню, я там именно оставил такую закорючку, как, как, как в паспорте. Ну и то у них протокол развалился. Ну, не развалился, дошло до суда, пришло сюда. И это, я по теме живых зашел и с королем Петровной познакомился. То есть там она вынесла решение в ввиду состава правонарушений. Значит, по маскам, что еще можно написать? По маскам, 316 приказ. Изучите самостоятельно, там написано в каких случаях не имеет права вообще требовать маски носить. Есть исключение. 417 постановление правительства. Вот там, кстати, в статье 20.6.1 там прямо написано, что когда читаете, вот первую часть, там прямо написано не соблюдение правил. И слово правил выделено синим. Когда нажимаете на синий вот это правило, вы сразу переходите на вот на это 417 постановление. Именно оно, и, именно оно регламентирует все правила поведения при возникновении там, чрезвычайных ситуаций, либо введении режима повышенной готовности. И именно в 417 постановлении ни слова нету про какие-то маски. Там говорится о средствах индивидуальной защиты, так называемые СИЗы. Кто помнит Гост на СИЗ? Никто не помнит? Набери в интернете, ГОСТ СИЗ. Согласно этому ГОСТу, средствами индивидуальной защиты является респиратор, противогаз и вот такие штуки, которые полностью стеклом закрывают герметично все ваше лицо. Вот это называется СИЗы. Если вам такие СИЗы не выдали, то получается состава правонарушения 20.6.1 нету. Отсутствует, потому что именно в 417-м постановлении сказано, что вы не обязаны сами, там нет таких строк, что вы обязаны сами себе их приобретать. Там сказано наоборот, что те организации и органы, которые требуют от вас ношения масок, точнее СИЗов, правильно говорить СИЗов, если они от, от вас требуют ношения средств индивидуальной защиты, то они обязаны вам их предоставить. То есть, респиратор, противогаз и э, этот, э, вот этот, э, не помню, как называется, в общем, этот. Но, но ни слова про маски. Никто в этом, ни в статье 2.6.1, ни в 417 постановлении, на которое ссылается эта статья, не сказано ни слова про маски. Нет такого понятия там маски. Там есть только СИЗА. Вот на это тоже можно давить, разъяснять, пояснять и полицейским, и всем, то есть, вот он, СИЗы, и 417 постановление, ссылка на которое идет напрямую с, со статьи 20.6.1. Понятие масок есть что К тому же, вы можете, вот когда он предлагает, так называемую маску, да, что нужно фиксировать? Что на входе вам никто не предложил СИЗы. Вам предлагали какую-то маску. Чем маска отличается от СИЗов? СИЗы, средства индивидуальной защиты, они исполняются по ГОСТу. А ГОСТ предусматривает индивидуальную герметичную упаковку, стерильную. И предусматривает сертификат соответствия. А если вам предлагают какую-то маску, не упакованную, не герметичную, не стерильную, ее вам дают голыми руками Либо перчатками, которые не только что деньги трогали Или еще что-то, да, какие-то товары Это уже признаки нестерильности То есть вы предполагаете, что в вашем Может быть причинен ущерб, в том числе тяжкий Это основание вот для вы их, У вас, был ум... У вас был умысел предотвратить более тяжкое Правонарушение либо преступление в свое, это, в... В свое здоровье, по да, в, свое, это, в отношении себя. Ну и сам термин «маска» не соответствует. Да, и слово «маска» вообще не, не соответствует СИЗУ. Вот, я говорю о прямых. Любой может открыть консультант, провалиться по слову правила перейти на 417, включить поиск и, и увидеть, что там есть только речь о средствах индивидуальной защиты. И ни слова про маски. Ни слова. Более того, можно ссылаться на то, что э, так, называемые, так называемые губернаторы, да, без губерния. Ну, у нас это кто? Это у нас, э, у нас округ, у нас получается округнатор. <реклама> Губернатор. Губернатор не является испол... э, законодательной властью, она не имеет права ограничивать права и свободы граждан. Если она и выпускает какие-то распоряжения, да, ограничивающие права и свободы граждан, то они не должны противоречить вышестоящим законам. А что там у нас? Федеральные законы, конституционные законы и Конституция. А если не противоречит, то вот эти распоряжения, они по сути ничтожны. И чтобы не брать на себя ответственность, они их просто не подписывают. Я ни разу не видел ни одного распоряжения именно по маскам. Я в этом, ну, у меня много подписчиков. Больше сейчас, вот сколько уже? 55 тысяч, может даже больше, под 60. Я всех спрашивал, пришлите мне. И мне присылали. Где-то нет печати. А Где-то стоит, да, какая-то закорючка есть, но она черно-белая и э, э, она не соответствует ГК-19. Э, э, а вот э, нашего округнатора я вообще ни, ни разу не видел подпись по таким распоряжениям. Стоит некая круглая печать и все. Да, и мы даже шутили, что типа, смотри, ты, ты видишь э, это. Подпись губернатора. Нет, не вижу. А, а я вижу, вот, вот, вот она вот такая круглая в виде печати. Ты умеешь так расписываться? Я говорю, нет. И я не умею. А вот губернатор умеет так расписываться. И все а верят чем? вот этой вот печати, считая, что это и есть подпись. А подпись в классном ГК-19, это только собственноручно написанная фамилия. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из губернаторов, или глав каких-то районов, мэров, там, э, еще кого-то. Кто-то поставил собственно собственноручно написанную фамилию. Они никто на себя ответственность никакой не берут. А в ГК 19 именно сказано, что э, гражданин приобретает свои права и обязанности э, только под своим именем, включающим фамилию и при наличии отчества. Они поэтому и не пишут нигде свою фамилию собственноручно. Они не берут на себя ответственность. Они при любых разбирательствах скажут, да, там нет моей подписи. Там стоит роспись. Права и обязанности я это, не приобрела при этом, когда поставил эту загорючку. Все. Более того, так называемые кругнаторы идут на общее исчерение. Они выпускают распоряжение, именно вот по маскам они такую схему ввели. Они выпускают распоряжение, не подписанное по ГК-19. Народ подает жалобу в прокуратуру, в течение 30 дней прокуратура проводит проверку. На последние 29 дней, точнее там 3 дня плюс на 30 дней, 3 дня на регистрацию плюс 30 дней на рассмотрение, то есть на 32 день а, это, губернатор отменяет свое предыдущее распоряжение и тут же выпускает новое. А прокуратура выносит решение, предмет обжалования отсутствует, так как распоряжение было отменено. все И так каждый месяц. Нет, ответственности все? никто не привлекает. Не, не, не дает. Ловкость они рук. Да. Ловкость юри... юридическая. Вот такую схему они придумали. 32 дня и новое распоряжение. Все. Отно, Просто вызвать на полицию на, на место. И составить при ней. На нее же прямо. <как> и все. <как> Извини <как> меня. <как> а в, вот да, вот Чем будет заниматься полиция. Если у них выбить из-под ног. И из-под рук вот эту статью. Чем они будут заниматься? Они сейчас вот только вот этим и занимаются. Только этим и занимаются. Раньше у них была любимая статья, это 20.1, это мелкое хулиганство. То есть это пьянка, маты, там, а, употребление алкогольных продукций, не помню, это как там это. В распитие, да, распитие этих напитков в общественных местах. Но народ перестал пить в общественных местах, перестал материться в общественных местах. У них стало пусто. И у них сейчас самая главная статья это вот это вот все доставлять никого не надо можно составить на месте, но они обычно в отдел за, за, привозят, потому что там есть э, много способов воздействия э, на, на гражданина. Торопить его там можно, там создать условия ненаносимые, вплоть до э, там вот этого обезьянника, там еще что-то можно все изъять телефоны, ручки, все чтобы никто, о человеке никто ничего не знал. Вот они влезут, в отдел полиции, вставляют этот протокол и все. Свободен. Ну а если он не хочет, то это еще одна любимая статья 19.3. Если не хочет ехать... То... Не законных распоряжений сотрудника, сотрудника полиции. 19.3 до 15 суток. 20.1, по-моему, тоже до 15 суток. Вы все слышали инструктаж недавний, это вот, я так предполагаю, это по поводу необычного человека именно было, который в как там еще, Елабуга, да, город называется, в Татарстане. Вот. После их походов вышел некий, некая аудиозапись в интернете появилась, как кто-то, кого-то, я предполагаю, сотрудники Росгвардии, либо полиции инструктируют, как задерживать блогеров. Говорят, ну, послушайте, мне не важно, что они там говорят, вообще без разницы. Да, этот, говорим, что 20.6.1, делаем два предупреждения по 19.3 дальше. Вот, любимая статья 19.3, то есть они выдвигают вам какие-то свои требования, они так говорят, я требую от вас. Вот очень важно, когда к вам сотрудник полиции от вас что-то хочет, надо у него уточнять, это просьба или законное требование. Когда гражданин в случае невыполнения не требований закона, сотрудник полиции вам будет переведен. Я хочу сказать спасибо за то, что законные заплатила за законные требования. Моя территория, если вы федерации да, федерации да, федерации. не раз, каждый гражданин, и я вам не обязана пояснить. Ваши требования не согласны. Мои требования, запомните закон. Вы обязаны принять номер закона. еще раз говорю, вы обязаны номер закона. Я вам не обязан номер закона в интернете, читайте. Нет, не обязаны пояснить. Обязан. Закон, вы закон... обязаны знать вы закон законы, законы и исполнять их на территории того государства, котором на, а вы находитесь. А вот вы обязаны. Вот я вам называю, что вы, вы сейчас нарушаете кодекс административных правонарушений, статья 19.3. Вы клятву давали? Я, это не ваше дело, что мой гляд выдавал. Как-то не мое. Не вы, вы на службе. Вас-то какое это дело касается, а? Я вам предъявил удостоверение. Нет, не предъявил. Я вам предъявил удостоверение, не... присутствует 50 человек. Нет, я не успел прочитать. Я, не, мне я не успел... жаль, что вы плохо читаете. Ну, Как-то плохо. Пожалуйста, не не доставить прочитать. отдел полиции номер 3. Основание. В случае значит, э, отказа применить физическую силу. Основание. То же самое к этому гражданину. Основание. Пожалуйста, доставить. Что личности вы задерживаете. В через трех часов будем выяснять, а, листы. если нет, нет, нет. Все, если нет можете... значит, будем а устанавливать вопросы. Мы придем разберемся. Мне продолжить. не нужны подобные документы. Я Пожалуйста, а я вам предлагаю, добровольно прийти. Если он говорит просьба, то вы имеете право отказаться от выполнения данной просьбы. Потому что он, он даже просьбы не имеет права к вам предъявлять. У него не входит в должностные полномочия предъявлять какие-то просьбы кому-либо. Уже можно на него жаловаться. А он имеет право только на законное требование, основанное на законе. Если он при этом он не называет норму права, вспоминаем, да, НПА, то это требование является незаконным. Это его личное мнение, основанное на его каких-то личных хотелках. Они вот такие э, требования, не основанные на НПА, предъявляют, говорят, что они якобы законные, при этом не могут назвать ни один закон, ни одну статью, ни, одну, э, ни один пункт из своей там, должностной инструкции, ничего не разъясняют и говорят, что если вы не вымолкнете мои законы, в кавычках, законные требования, то к вам будет применена физическая э, с, сила. Нет, на вас будет составлен протокол по статье 19.3 по закону они обязаны вот именно по этой статье сделать два предупреждения причем они вот, э, делают одно предупреждение, потом сказано там они должны дать время на то, чтобы человек э, осознал и принял меры к э, предотвращению э, ну, то есть своих бездействий, то есть он обязан подчиниться, выполнить ну допустим э, сотрудники полиции полиции вот, год назад в Сурбуте полтора, э, женщин с пляжа потребовали это, э, уйти а, Причем, по-моему, я не помню, назвали, не звали. Короче, они им дали время, погуляли. Через 5 минут подходят, говорят, мы вам делаем второе предупреждение. Те опять никуда не уходят. Они, они ждут 5 минут, делают второе предупреждение. И вот здесь, после второго предупреждения, они опять должны дать еще одно время. Они после второго, там, это все уже идет применение физической силы. То есть первое предупреждение, плюс второе предупреждение. И потом уже применение физической силы. То есть после второго предупреждения, вот на этом этапе, ни в коем случае не сопротивляйтесь. И это, я вот обычно игнорировал этот, вот, вот эту как сказать, точку невозврата, после которой к вам применить физическую силу и просто доставить отдел полиции. Применение физической силы может быть, может быть устроена провокация, почему нельзя переходить эту черту, может быть устроена провокация или как-то они могут трактовать или спровоцировать каким-то образом ситуацию, когда будет какой-то именно физический конфликт, то есть будет какие-то телодвижения, прикосновения, применение физической силы, возможно нанесение легкого вреда здоровью, то есть это какие-то синяки, там, ссадины и так далее. Ну, неважно, там, толкнул, не так, залог взялся, там, поскользнулся и так далее. То есть, это, эту черту желательно не пересекать. То есть, как только они вам сделали второе предупреждение, все, вынужден подчиниться под, под, под, это, под принуждением, под вашу ответственность. Максимум, что с вами сделают, это, да, это попросят пройти в автомобиле и проехать в отдел полиции. Потом это все придется, ну, опять же, доказывать, я не знаю, как, через адвокатов, либо самостоятельно через прокуратуру, что... Действия сотрудников полиции были противозаконны. Они не назвали законы, не пояснили, не, не разъяснили. То есть, согласно статье 5.7 э, закона полиции, они вам не разъяснили ничего. Что вы нарушили, как нарушили, для чего он применяет эту статью вообще. Э, какие ваши якобы противоправные действия он решил пресечь вот этим своим якобы законным распоряжением. И почему он не, не сослался на закон, на норматину право. Сейчас по маскам что-то еще... Стоить можно на кассе, когда стоишь. Получается, ты товар взял, ты уже во собственник ложишь деньгу. И получается, они тебя не могут не обслужить. Там нарушают... Защите прав потребителей там, еще там. В случае, если это произошло в магазине, читайте правила торговли. Всегда ссылайтесь на правила торговли, статья 10. Там примерно сказано, что отказать в обслуживании могут только на основании федерального закона. То же самое сказано в Конституции. Права, права и свободы могут быть ограничены только федеральными законами. Надо уметь знать, то есть подходите к этому к стенду информация в любом магазине, там должны быть правила торговли. Но обычно они отсутствуют. Либо на телефоне показывайте правила торговли, статья 10. Там короткие, там буквально две строчки написано. По оплате это отдельно поговорим. Это сейчас мозги запудрим. Не надо так делать, если не знаешь, как, как потом это все делать. Я рассказываю основные принципы, которые любой может усвоить. А в 90% случаев, если это вот возникнет. То есть пришел в магазин, тебе начинают вот это все втирать, и ты им поясняешь это все, рассказываешь. Если происходит беспредел, в любом случае сначала включайтесь, рассказывал, а потом уже представьтесь, что вы хотите, и потом вот это вот все надо рассказывать. Что, давайте перерыв 5 минут, потом продолжим. Да, да, про ветра. Нам еще надолго? А дальше, что, по QR-кодам еще что-то просили пояснить? А, кстати, по маскам, это касается любого административного протокола. Если 120.1, 119.3, почему они в отдел полиции доставляют и обычно в, этот, в СИЗО везут? По 20.6.1 это не арестная статья. Вас никто не имеет права доставлять в отдел полиции. То есть арест при статье 20.6.1 не предусмотрен. Ни доставление, ни задержание не предусмотрено по статье 20.6.1. Об этом тоже надо знать. Если вам предлагают проехать в отдел полиции, так и говорите. Это не арестная статья, она не предусматривает наказание в виде ареста. Нет необходимости доставлять меня в отдел полиции. Протокол составляйте на месте. Знаешь, как говорят, для установления личности, если паспорта, например, с собой нет, то они карты, личности, можем установить проведении А Тут надо опять же разговаривать. Четыре основания для предъявления паспорта. Вы хотите установить личность, четыре основания. Что долго, что вы меня в отдел полиции доставите? Все равно 4 основания должно быть. Они, они, скорее всего, скажут, что у нас есть основания подозревать вас в совершении административного правонарушения. Они уже все это знают, поэтому mm -hmm. нужно быть готовым. Соответственно, чтобы иметь основания подозревать вас в совершении административного правонарушения, вы должны всю вот эту схему пояснить. Что, э, статья 2.6.1. ссылается на правила, в которых нет слова маски. есть... Э, Средства индивидуальной защиты, которые должны быть соответствовать ГОСТу. Противогаз этот, респиратор и вот эта защитная маска с полным экраном, герметичная. Плюс индивидуальная упаковка, герметичность, стерильность, сертификат соответствия. Нету? А тогда какое правонарушение? Состав отсутствует и событие само отсутствует. Ну, то есть надо ГОСТ по средствам индивидуальной защиты органов дыхания распечатать. Там просто берешь по пунктам, вот эти, ни в какой пункт вообще эти маски не вписываются. Там вообще нету ни слова про маски. Ну, да. Нет, да, там даже если взять вот респираторы, например, если они идут какую-то хрень, как на респиратор, вот эта хрень никак под эту статью не подойдет. Там, да, бы они там я ни разу не видел, чтобы кому-то выдали респиратор, противогаз, либо вот этот стекольную защитную герметичную эту, маску. Ну, в кавычках она как-то там специально называется, но это не маска, она не так называется, там именно средство индивидуальной защиты, которое позволяет видеть в полном объеме, то есть вот такое стекло такое. Вот в фильме Аватар это вот хорошо показано, вот они надевают такую маску, все, все видно, полный обзор. Вот я ни разу не видел, чтобы кому-то предлагали такие это, средства индивидуальной защиты. Ни разу. Обычно предлагают с рук пачками там, не знаю, уронил на пол, ой, извините, на тебе. вы Высморкнулся. Да, там, вообще, на вам маска. Это что такое? И они считают, что это маска. Вы мне скажите, вот, медицинская маска, да, они это называют, есть такое понятие медицинский шприц. Вы когда-нибудь видели, что шприцы медицинские продавали не в индивидуальной упаковке, не герметичной, не стерильной? Потому что это медицинский шприц они, называют медицинскую маску, постоянно ее трогают руками, деньги, там, еще что-то, без упаковки, вот какую-то тряпочку вам предлагают и говорят, это медицинская маска. Да какая она медицинская? Вы, а если в так продавали? не не неважно, не медицинская это же маска. Тут не сказано вообще о ничего. Тут респираторы, то есть органы защиты. Да. Ты Ctrl-F нажми и набери слово маска. Учись искать информацию. Пиши маска. Еще лучше а, Ты выпуская ролик, ты сам им подсказываешь, они будут каждую вот эту... вот это, маски. Будет... Маски. Есть слону маски. Требования Евразийского союза, то есть сертификат Евразийского союза должен быть обязательно похож. И несколько еще пунктов, ну вот это надо каждый прочитать. Ну вот о чем я вам говорил, сертификат, сертификат соответствия. Вот, маркировка наносимая на упаковку изделия должна содержать. Ну, это как бы ладно, мы сейчас с юридической точки зрения. Да, кстати, хорошее замечание. Шприцы э э пакетами не продают. А медицинские шприцы? А по, по, по этим, медицинские маски почему-то продают какие-то по 100 штук, иногда по 500, иногда по 1000, и причем они всегда у них распакованы. Они синтетические, тряпочки маски называют. Ну, уж, тоже он не природного происхождения. Из пластика. Другая формулировка. там, если вы посмотрите, вот эта упаковка 100 штук, написано гигиенические маски. Они не медицинские. Ну, если она гигиеническая, как она может защитить? То есть она создана, чтобы защитить, сохранить уровень вашей гигиены, правильно? Но не сохранить ваше здоровье. То есть не относится к медицине, к вашему здоровью. Ну, я вот когда я спросила у полицейского, который ко мне приставал <coughs> с требования чтобы я одела эту бумажку, маску, я говорю, вы хотите, чтобы я одела СИЗ, средства Нет, говорит, просто гигиеническую маску. А зачем прекрасно в этом? Я его и спросила, я говорю, для чего? Он говорит, потому что так нужно. Кому нужно? На ЖД вокзале. но, видимо, им, чтобы мы не чихали на их пол. А у меня есть своя теория по поводу, почему они хотят, чтобы мы все носили маски. Маски нужны, в первую очередь, им самим, чтобы скрывать свои лица. Я, Я так считаю. Я об этом сказал. Потому что, если они все ходят в масках, а другие люди без масок, ну, возникает вопрос, а чего вы свои лица скрываете? А так они скрывают и всех обязывают скрывать свои лица. Бандитизм не доказан. Чем это удобно? Вот три года назад, когда ко мне в квартиру вламливались, да, они и удостоверения не показывали, и погону у них не было, они все в гражданке. Они не представлялись ни фамилий, ни имени, ни отчество, ни звание, ни должность, ни нагрудного знака, ни удостоверения. Ну было, видно лицо, я их в лицо запомнил всех. Я их встречал, на это, некоторых на улице, я с ними разговаривал, не здоровался за руку, но разговаривал, потому что я их в лицо запомнил. А вот сейчас, если такое произойдет, то они все будут в масках. И хрен ты кого запомнишь. Только глаза можешь запомнить. Перерываем? Все, давайте перерыв 5 минут, Давай. потом продолжим. Тоже, да. а, ну, и да. Туда и Росгвардия. Нет, нет основ... а -а -а. большая часть 1 октября была внесена. Да. А -а -а. Туда и еще Росгурд... включили. Росгурд... Ну, все равно, я вам говорю, можно так протокол зас***ть, что ну, ничего у них не получится. Ну, да. все, все основано на, это, на доброй воле. Все основано на доброволе. Вот когда вы пишете «разъяснены», вы тем самым даете добровольное согласие на то, что вам все разъяснили. И вы с этим согласны, когда ставите закорючку. А если вы пишете «не разъяснены», еще добавляете не доказана», «ну «нету моего согласия», «нет на то моей воли». Вот прям пишут «под принуждением», «нет, мои, нет на то моей воли». Все. Раз не добровольно, добровольного согласия, ни, ни один вексель не имеет... Нет, а если не, может... с большой буквы? По протоколам я рассказал основные принцип. Так вот я и спрашиваю, если не с большой буквы написать, то если он даже добавить что-то? Ну, он также большой букву М добавит. Ну, и что, получится две буквы больших и а одна маленькая, это уже и соответствие русской Ну, языка. вот соображаешь. Вот об этом думайте. Смотр... Руси... Я свои видео дво... как минимум 20 раз пересматриваю. От трех до шести раз, когда монтирую, и потом еще этот сам пересматриваю. потому что ищу косяки, где я что не так сказал, где, где в следующий раз он получше рассказать. Ну это же нормально. Я сам свою информацию прокручиваю это же, это же нормальная идея, не с большой буквы написать. Нормально. То есть уже он не сможет, потому что с двух больших букв Надо слова вообще какое-то другое слово это придумать, написать нет и все. Не разве? Нет. Просто нет слова. Да. Был... большими прям нет. И все. Ну что ты допишешь? Нет, Или разъяснения отсутствовали? Ну что, он напишет две буквы А? Не так? Разъяснили. Или что нет, разъяснения отсутствовали. Нет, большими буквами нет.